Всем привет, на связи Фисер и мы продолжаем играть в игрушку GTA 5 онлайн. И как я обещал, сегодня мы возьмем уже пентхаусы Это мы можем сделать в самом казино Димонт Либо можем зайти на сайт, нажать на реклама Димонта И здесь выбрать пентхаусы Откроется вот такое окошечко, здесь индивидуальный дизайн, можно взять, миллион пятьсот стоит, это лучшие чистые холсты, какой только можно купить за деньги. Есть вариант крупный игрок за шесть, пятьсот без каких-либо скидочек, это номер для игрока, который делает только одну ставку в банк есть также вариант за всегда если уж разоряться то разоряться красиво мульон 500 он стоит и тусовщик 3 мульона семьсот шесть с вот так вот если жизнь это празднество то перед вами площадка для у В общем здесь можно нажать планировка и по сути как бы выбрать что у вас тут такие будет. Вот! А, так, допустим. Допустим, допустим, планировка. Вы добавляете там бац, бац, бац, бац. И у вас получается 4,5 ляма за тусовщика. О! О! А, тут игровые автоматы, какие будут. Или холсты. Нет греха, страшнее, чем. С... Если вам нужен рецепт успеха, или вы просто подбираете себе прическу покруче, вспомните 80-е. Этот стиль для ценителей классики. Игровой автомат ретро и игровой автомат модерн. <ф -ф -ф -ф.> В общем, вот, вот так вот вы можете сделать. Здесь также можете накинуть цветовую гамму. вот Использовать паттерны, стандартные, нестандартные, какие хотите. Собственно, вот как-то все вот так вот у вас будет выглядеть вот, на стене. Но я думаю, знаете, что мы сделаем? Мы пойдем и посмотрим еще варианты. Посмотрим э, индивидуальный дизайн, что из себя представляет. Значит, здесь мы, собственно, выбираем, что засунем. Засунем, допустим, мы все и получится вот вот такая вот штука за 4565 также э, так ну и тут все то же самое на самом деле странное конечно да очень странно за всегда тая давайте заглянем в планировку э, базовый пентхаус чего чего я хочу не базовый я хочу полный полный фарш пипец полный полный вот и что-то как-то этот интересно да но не особо в общем давайте делаем вот так вот делаем крупный игрок планировка и тут у нас сразу все сразу все сразу все но не знаю по цвету может быть блин как-то он не особо выглядит паттерны а здесь давайте ну реально посмотрим что нам понравится что-то тут вот все какое-то цветочистое вот это интересно выглядит ну охот а конечно что-то помение такое вот. Эй, блин. Интересно или минимализм? Давайте возьмем интересно сегодня. Так, ну и нажимаем купить. 6416. Обработка заказа. Покупка оформлена. Ну, давайте построим маршрут. О, к нам приехали. Ой. Это кто? Кто это, Лимон? Я тебя наколол, Лимон. Том Конс, чудненько, чудненько. Поздравляю с покупкой. Пентхаус смотрится просто божественно. Вы не пожалеете. Приезжайте и поднимайтесь И я покажу вам. Ой, как он нам сейчас покажет. Пока. Печенюха. Ой, бежим. Бежим. Все, пока, печенюха. Мы пойдем смотреть пентхаус. Да, и сегодня мы крутанем. Крутанем. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Итак, вы провели пентхаус. Прекрасно. Я рада снова видеть вас. вас. Здравствуйте, мисс Бекки. О, здравствуй, Том. Босс, вам нужна помощь, скажем, с мистером Ченом? Нет, Том. Можешь идти. Может, Шамбанского? Отличная мысль. Почему бы и нет? Если вам понадобится совет насчет, да, в общем, на любую тему, особенности насчет всяких штук здесь, обращайтесь к Тому. Всегда рад услужить. Это поистине счастливый день, я должен показать вам ваш новый дом. Он как бы Мисс Бейкер, вы уверены, что я не могу помочь вам с мистером... А знаешь, может быть, ты и можешь. Опять ненормальный, а? Томми, старик, я раздавил клёвую шма... Меня вынесло вообще в хламину. Его вынесло вообще в хламину. В смысле, он испытывает сильный стресс. Мистер Это мистер Чен, наш владелец, мистер Чен. О, Чен. Чен плохо себя вел. хорошо нового, сэр. Мы при... продали пентхаус этому счастливому мужчине. Давай обнимемся. Я тебя обожаю. Обожаю. Революционная клиника не помогла Его дядя очень требователен Господа, раз сегодня не радостный день? Я люблю заводить друзей! Мистер Чейн, мне поступил еще один звонок от техасцев От Эвери Даггана Он сказал, что это поглощение становится очень... Давайте выпьем шампанского А где караоке? Мистер Чен говорит ему очень жаль, но он испытывает большой стресс. Он вовсе нет, это он имел в виду. Неважно. Эвери Даггин не хороший человек. Это плохо скажется на вашем бизнесе. Может дойти дела и до шантажа. Да. Понимаете? Его дядя гангстер из э, Цулуна, и он нам дал понять, если этот бизнес проводит, его племянник будет опозорен. Но это не единственная проблема. Наша главная проблема Эвери Дагнес. Да, спецпалкачный активов. Он понял, что мы уши в дерьме, и теперь укручивает нам рубки, заставляя продать казино. Он уничтожил все заведения и мою карьеру. В общем, добро пожаловать в ваш новый дом, и мне надо идти. Ну, если вам что-нибудь понравится, обращайтесь. Шикарно. Ах, белый холодильник был в Ваш гардероб. Это что за. А? Интересно. Жесть. Что тут крутит? Итак, у нас есть тут вот такое вот красивое колесико, которое мы, к сожалению, забраться не можем. В общем, много чего-то стоит. Так, чё, привет, это Агата Бейкер. Добро пожаловать в нашу дружную семью. Казино-отель от Дэмон здесь самотошно, но я уверен, что вы отлично впишетесь. Нам следует поговорить лично, я с вами свяжусь. Нажмите Е, чтобы сесть. Ну и мы можем присесть, посмотреть вот этот телевизор. Тут вот какое-то шоу идет. Так, ладно, курить нельзя. Курение делает вас лысыми. Так, все, уходим отсюда. Вот, здесь мы можем себе что-нибудь варганить. Правда, у нас э, ни холодильника, ничего здесь нет. Странный конечно. Э, квартира какого-то алкоголика. Да. А здесь у нас такие лампочки сверкающие. Здесь можно прилечь отдохнуть. Можно опять же телек посмотреть, какое-то другое шоу идет Блин, опять реклама, а? Всюду рекламируют. Да. Ну, а здесь у нас телефон, которым мы не можем воспользоваться, к сожалению. Здесь есть вот... Чего? и прикольно сделано. Так, а вот здесь вот... Я могу нажать? Нет, я не могу нажать. Жаль. Очень жаль. Что ж, у нас тут вот есть тоже место, где можно ничего не сделать. Здесь можно просто принять душ. И как бы из зеркала почистить свои зубени. Какая-то тут всякая фигня. Паста, щетки, В общем, понятно. Так, а здесь мы можем... Опа, очки. Тубик. Тубзик, бумага и че, это золотая штука? Или это дерево такое? О, и тут Нифига себе, в туалете, телек. Серьезно? Жесть! Походу, это реально так в Америке. Ну что ж, нажимаем Е. Посмотрим, как это работает. А, не дают нам. Все, уже нельзя. Уже, короче, нельзя. Время вышло. Все дела. Ну что ж, ладно. Я пошел отсюда. Так. Тут опять это шоу пошло. Это, кстати, не все. Привет, снова Газа, директор казино. Смотрите, я пыталась пояснить это в пентхаусе, но... Дело вот в чем. Демон блестит и сверкает, но на самом деле у него куча проблем. Ремонт получился баснословным дорогим и че нам пришлось перередоваться. Мы заняли денег у этих техасов даганов и теперь они хотят отнять у нас казино. Их традиционная корпорация занимается неким газом охранным услугами и игрным бизнесом. Если они нас купят, они выпотрошат днем подчистую и собьют цены на все контракты, в том числе договор на наш пентхаус, так что если вы хотите помочь нам, вы будут идите в мой кабинет, рядом с завтра есть кое-какие новости. Если вы нам поможете, все сложится хорошо, вы можете ответить на крупные дивиденды. ой ой ой ой ой ничего себе, дивиденды. Так, ну, вот тут, походу, рабочий телефон. Заказ услуг. Пик-пик-пик, перепик-пик-пик. -пик -пик. Да, кстати, вот цвет того, что мы выбрали. Can I help you, sir? И узоры. Получить фишки. Так. Я, кстати, сломал систему. О, 50 тысяч фишек можно. Are you still there? Вы меня слышите? Слышу. Подтверждаю. Минус 50 штук. Все, я не могу больше ничего сделать. Закрытая вечеринка 20 тысяч. Парковщик, заказ шампанского, лимузин Маус. Пирс дель Перро, обсерватория, терминал, площадь Легиона, Чумаш. Это, в общем, мы выбираем, куда мы поедем. Неплохо. И авиационный агент. Запросить вертолет. Что ж, тут можно провести закрытую вечеринку. Ну-ка, давайте посмотрим, что это такое. Оба-на, уже? Уже? Ну и что тут произошло? О. О -хо -хо. О -хо -хо. Да, это комната, где мы не были, и тут куча людей. Ну как куча? Небольшая кучечка. Неплохо. Закрытая вечеринка, и к нам пришли человеки. Ну, дядя. Чего? Чтобы сделать прическу и нанести макияж, нажмите Е. А, это ты нам будешь делать? Ну, ничего себе ты решил, что тут сделать. Так, давайте посмотрим, что мы можем исправить. Эм... Стать Делом можно немножко. Так, есть что-нибудь интересное такое. Байкер. О, это же лазло. Что-то я не хочу таким быть. Прилиза, коротко, шипы, Цезарь. А давайте шипы долбанем, а то я все хожу вот так вот. Оп. все меняется. Мышь теперь. Пентхаус владельцы. Ну и тут можно бороды поменять. Так, так, так, так, так, так. Даже не знаю, что и выбрать. Островок. Тонкая. Мушкетер. Интересно, но ну, давайте, знаете, что сделаем? Это что значит? А, это вон там вот. Все с вами ясно. Я знаете, что хочу сделать? Молодец. Так зачем ты мне на голове стрижешь? Ты мне, пожалуйста, этот. Так, брови, значит. Брови у нас должны поменяться. Ой-ой-ой-ой-ой, какие бровки тут. Нет. Что за нафиг, а? Обычные есть. Тройная высечка или высечка другой, Подрезанные. Блин, давайте поставим вот эти. Ой, блин, дружище, давай поспокойнее, поспокойнее, поспокойнее. У нас за все заплачено. О, та-та-да. А, тут еще цвет, смотрите, можно было. Поменять. Ну ладно, оставим все как есть. Макияж какой-то есть. Глаза. О боже. Это что за не, спасибо, Амада? Это мне тоже, к сожалению, не надо. Или к счастью. В общем, я пошел. Спасибо, дружище. Я похорошел. Спасибо. Спустя три года. У меня есть бассейн. И я пошел отсюда. Уйдя отсюда, Доминик. Ну что, прикольно, прикольно бежит вода. Здесь у нас темень. Хороший, конечно, вид на горы, но пора спать, походу. <соспитатель> Смотрим, что здесь еще есть. Есть золотой кран, который не включается. Куча полотенец. Шкаф не раскрывающийся. Что у нас здесь еще есть? В холле. В холле, в холле, холле. О, у нас еще леди есть. Блэкджек. Блэкджек можем сыграть. Так. О -о -о -о, вот это да. Вот это реально. Да, вот это круто. Свой кинотеатр, можно сказать. Это обалденно круто. И что, сюда можно было как-то по-другому зайти, да? Вот так вот все спрятано, да? Жесть. Неплохо, неплохо. Мы можем присесть. Так. Подождите другого игрока, чтобы поиграть в «Не пересекая черту». Нажмите «Е», чтобы смотреть телевизор, чтобы сменить позу, чтобы встать. Прикольно тут можно сыграть в игрушку. И это круто придумано. Ну что ж, играть в игру, чтобы выиграть в игру, это, конечно, это круто. Так, давайте еще глянем, что у нас здесь есть. И мы вернулись опять к телеку. А это значит, что мы все просмотрели в нашем пентхаусе. Осталось одно единственное, что мы что не увидели. О, походу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Терраса на крыше. И выйти на террасу на крышу. То есть просто либо выйти. Выйти на улицу. Казино, гараж Пентхауса, автостоянка. Ой, даже не знаю. Давайте, давайте, знаете, что сделаем? Сходим в гаражик, потом в автостояночку. Хотя автостоянка зачем? Она и понятно как выглядит на улице, там просто все. Так, вот такая вот у нас авто парковка. Хм, походу один этаж. Ну-ка, давайте попробуем вот эти двери долбануться. Да. Интересно. Ну-ка, если мы сюда подбежим. Открыть меню управления транспортом. Ну, здесь у нас... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. Десять мест. Мы можем выбрать пусто и ничего. Ну, в общем, понятно, как и везде, в любой недвижимости, мы можем переставлять свои тачечки. Так, а если мы зайдем в пентхаус, а потом зайдем через другие двери на крышу, давайте посмотрим, что произойдет. Бада-бум, бада-бум, бада-бум, бада, -бум, бада, -бум, бада, -бум, бада -бум. О, там кто-то носится, смотрите. Терраса на крыше, выйти на террасу на крыше. Что, блин? Два одна, те, одноименных пункта, я бы так сказал. Ах. Здесь мы уже были. Ничего интересного. Заходим в казино, которое вот уже светится со стороны в ночи. И переходим Ой, как тут шумно Где у нас тут рулетка, а? Я хочу крутануть Вон она О боже Крутой парень Тут есть очень и очень плохие люди ну давайте попробуем. Нет, она нам сегодня не поможет. Спасибо тебе за то, что ты нам сегодня не поможешь. И мы попробуем смотреть, что сделать. А, Все, нам сказать до свидания. Пока. Очередь. Давайте посмотрим, что выпадет парню. Это могло выпасть нам. А выпадет ему одежда! Все, Добби свободен. Прощай. Пока, Добби. Пока. Моя очередь крутить. И... Да, блин, уйди отсюда. А. Киш! Так, ну дайте я крутану. Алло. Давайте. Раздень, чтобы получить приз. Шансы призовой. Транспорт 1 к 20, скидка на транспорт 1 к 20, сюрприз 1 к 20, одежда 4 к 20, фишки 4 к 20, наличка 4 к 20 и РП 5 20. То есть, по большему счету нам, э, вероятнее всего, выпадет репа. Но давайте попытаемся с части и нажмем Enter. Давайте с с с с с с с с Ай-яй-яй-яй-яй! Неужели? о Вот это круто! Выберите недвижимость! я в меню, гараж бульвар White Wall Drive. Офигеть! -ху -ху. Выберите, чтобы разместить Выпит Выпит Выпит, выпит, выпит Ну что ж Поздравим выиграть загадочный приз Загадочный приз выпить эм. Да, интересно Давайте сделаем следующее Знаете, что сделаем? А я думаю, мы сделаем следующее. В следующий раз э, мы с вами посмотрим, что такое выпит и где он все-таки разместился. Что ж, э, дабы не пропустить такой штуки интересной, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прожимайте, конечно же, на колокольчики и оставляйте комментарии. С вами был офисерк, всем огромное спасибо за внимание и всем пока.